Улетают сюда Калибудский актер Или порнозвезда Путь к свободе открыт Все бурлящий поток Ночь в нерване сгорит И тут дарит как Лазером по глазам зорница Засыпает на миг Золотая ибица Ибица Мечты свободная столица Лица из лица Полиция О! Любиться Глубиться в танцы на куски разбиться Это такая традиция О! Даже россии позитив, негатив подвергая лечению замечаю что просто плыву по течению все продумала здесь мама наша природа и подвиггла для нас это остров свободы звуки супербасов. Полиция злится, пусть мгновение это немного продлится. Ибиса, мечты свободная столица, лица из лица. Полиция, из лица, что чтоб танцы на куски разбиться. Это такая традиция. Ибиса, ибиса. Мечты свободная столица Лица из лица Полиция О -о -о. Любиться, клубиться Чтоб танцы на куски разбиться Это такая традиция О -о -о. Тут и забыться, едно подробиться, и биться, и биться, мечты свободная, столица, лица, излица, полиция, любиться, глубиться, в станции на куски разбиться. Это такая традиция, о -о -о -о -о.